Всем привет, дорогие друзья! С вами Айфорд, и сегодня меня на день рождения подарили вот такие вот часики. Сейчас мы их распакуем, посмотрим, какие они, что они из себя представляют. Погнали! Ну что ж, давайте я начну комментировать вместе со своим сыном. Вот такие вот часы. Вот такие вот часики, упакованы да. в пупырчатую упаковочку. Ну, ну что ж, Андрюшка, продолжай дальше. Да. Сейчас я вот... еще два открою. Так вот. вот. Упакованы относительно неплохо. Угу. Смотрим, что ж у нас Целка там внутри. На на покупка этих часов будет в описании. Вот такие вот часики. Ну Все что? красивая коробочка. Да, коробочка красивая. The Blaze. Качественно сделано. Вот. Да. Ну что ж, дорогие наши зрители, через пару минут мы с вами узнаем, что же внутри в этой коробочке. Ну вот, дорогие наши зрители, мы наши часики распаковали. И что же мы увидели внутри? Смотрим. Вот такая вот наша красивая коробочка, в которой находятся сами часики. Давайте мы их достанем. И оденем их на руку нашего пациента. Одеваем, Верюшка. Большинство покупателей сомневаются в том, Будут ли эти часы, тем более смарт-часы, которые по определению всегда довольно большие, хорошо выглядеть на руке ребенка? Смотрим. Вот так вот наши часики смотрятся на руке 11-летнего мальчика. Мое мнение, не очень большие, смотрятся хорошо. Давайте теперь посмотрим, что же у нас в коробочке есть еще. В коробочке у нас находится зарядное устройство вот здесь. Так, давайте на него посмотрим поближе. Вот такое вот зарядное устройство Которое в принципе Может коннектиться С Любым Вот таким вот Устройством Ну вот приблизительно Вот так Далее На зарядку оно у нас становится Очень просто С помощью магнитиков Подключается Часиком Ну что ж Держится неплохо Сразу находит свое место Единственный минус Немножко Коротковат шнур Ну я думаю что Достаточно. Это в общем то небольшая проблема так, смотрим, что же еще у нас в коробочке. Дальше у нас в коробочке вот здесь вот находится инструкция. Инструкция у нас на английском языке, испанском языке и немецком языке. Китайского языка в помине нет. Да, забыл сказать, часики шли к нам из Швейцарии. транзитом через Германию. Что же у нас внутри инструкции? Собственно говоря, руководство. Далее. QR-код. И инструкция по установке приложения, которая позволяет сконнектить наши часики с устройством на операционной системе Android. Так, ну что ж, давайте мы теперь включим наши часики. Ну, пошло включение. Включаются они весьма быстро. Ну, вот так вот они у нас. Установка соединений. Установка соединения. Значит, э, мы уже как бы начали немножко тестировать эти часики для того, чтобы сделать хороший качественный обзор для вас. И установили приложение с помощью... Э, установили приложение с помощью э, PlayMarket. Вот, QR-код нас сразу выбросил на Play Market И мы... Ну, как бы не сразу. Мы установили приложение под названием... Под названием... Фундавер. Фундавер. Вот такое вот приложение. Вот. Что мы здесь видим? Что оно позволяет? Значит, приложение на русском языке. То есть, как бы, грамотный человек, в принципе, может с ним разобраться. Хочу заметить, что мы начали э, тест не с того, что, в общем-то, мог бы сделать любой человек сначала. Это установить приложение, после этого начать установку. Мы первым делом включили наши часики э, и включили в настройках. Наших вот здесь вот Bluetooth соединений, подключений. То есть, нет, мы сначала вошли в настройки. Секундочку, я сейчас покажу, где это находится. Вот, установки. Установки. Здесь у нас есть выбор языка. International. Вот написано. Так. Что-то не очень у нас хорошо получается. То есть, здесь вот есть и выбор языка. Язык мы выбрали, русский язык. Значит, отображение всех надписей в меню э, на русском языке без каких-либо оговорок на то, что это производство Китай... И так далее вот после этого мы выбрали bluetooth подключение у нас э, наши часики сконнектились с нашим э, телефончиком и мы сразу видели здесь телефонная книга вот большинство э, часиков они как бы страдают тем что у нас нет русского языка вот. Сейчас, секундочку, я найду телефонную книгу. Так, календарь, будильник, телефонная книга. Вот здесь вот находится. Телефонная книга у нас на кириллице. Никаких непонятных знаков и так далее. То есть, хорошая телефонная книга, хорошо все это дело читается. Набор номера. Набор номера ну, достаточно, достаточно уверенный. Удобный. Удобный. То есть, как бы пальчиками мы сюда хорошо попадаем. Журнал вызовов. Журнал вызовов отображается очень даже хорошо. Все ярко, видно, удобно. Сообщения. Вот загрузка сообщений. Все сообщения, которые нам приходили, все здесь отображаются, все читаются. Так, что ж у нас дальше? Найти мое устройство. Интересная функция. Если вы не можете найти свой телефончик, а часики у вас на руках, можно сделать вот так. Упс. И телефон найдется. Пожалуйста, ищите. Вы нашли телефончик? Нажимаете стоп. И все. Дальше. Календарь. Можно отображение сделать одного дня. Отображение месяца. Тоже. Что ж, неплохо. Следующее будильник. здесь можно добавить новый будильник во сколько мы будем вставать Часа давайте девять. мы с вами встанем в 9 утра окей можно выбрать какой тип оповещения вибрации звонок звонок будильника звук и так далее. Смотрим дальше, что уж у нас в меню. Дальше у нас в меню монитор сна. То есть, ну, его можно настроить, опять же, он как бы может вам помочь утром встать. То есть, выбирает фазу, в которую вам удобнее всего вставать, когда вы Наиболее готовы к подъему. Дальше. Что у нас есть? Шагомер. Вот здесь мы немножко уже пошагали, попробовали. Как это все хорошо, замечательно считает. Так. О, у нас здесь еще и есть пульсомер. Так Назовем так. Давайте посмотрим, как он считает. Набрось Андрюшку на руку. Вот он не показывает Как считать в этом именно Вот сейчас нам он посчитает Это все Вот 86 ударов В минуту Ну где-то приблизительно верно Напоминание Напоминание для сидячих людей, что им нужно встать и так далее. Вот здесь же есть двумерный код, с помощью которого можно установить приложение. Кстати сказать, у нас не получилось с него установить ничего. Ну, видимо, разрешение телефончика, на котором мы туда стали не позволило хорошо нам это дело прочитать. Также у нас есть диктофон. Вот. Ну, как бы мы его не пробовали, давайте попробуем. О, нет, это музыка Bluetooth. Mm -mm. Это музыка Bluetooth. Нет, тут есть отдельное. Есть отдельная, да? Mm -hmm. Вот это вот диктофон. Так, ну давайте по посмотрим, как работает наш диктофон. Андрюша, говори. Что говори? Что-нибудь? Ну вот что-нибудь и сказал уже. Проверим. Угу. Сохранение Ну что ж, игрушка интересная Так, что ж у нас еще дальше есть Секундомер Считает правильно. Ну, как бы, насколько правильно, неизвестно. Вот. такой вот есть. Есть у нас... Еще один пульсомер. Еще один пульсомер, который выглядит вот так. так получается, мы прикладываем и включаем. А, прикладывать надо именно вот на вот эту сторону. Прикладываем. И ждем. И он все правильно показывает. Он показывает и частоту биения. Ну, опять же, это как бы, как бы это игрушка что -с у нас еще есть калькулятор ну, в принципе обыкновенный калькулятор ничего особенного ничего особенного что еще есть э -э приложение yahoo визер которая нам позволяет но его надо скачивать получить Данные о погоде в местности. Но оно работает только тогда, когда у вас установлено приложение. Покажем, как его установить. Ну, я думаю, любой человек, который захочет это сделать, он довольно просто найдет способ. Так, что ж еще? Как у нас выглядят наши часики? Значит, э, вот такие вот у нас есть способы переключения. Вот, вернуться назад достаточно нажать вот сюда. Вот, Опять же, есть у нас переключение вот такое. В меню вперед-назад. Если выбрать длинный тап, то мы можем выбрать внешний вид наших часов. Белые. Белые, черные. Вот это уже установленные. Вот. Вот такие. Посмотрим теперь, как работает функция. Вот такая. Вот. У многих часов есть. А мы пульс не выключили. Да? Угу. Не-не-не, не этот. Другой. И же вот. Оставай. Он все это время считал. Так, хорошо. На чем мы остановились? Ну, видимо, сын уже постарался. В Нет, настройках. Что? Да. Андрюш, один на ручку. И покажи, пожалуйста, как работает у нас функция выключения экрана на движении на руке. А это она не включена. Ее еще надо включить. Угу. Ну давайте включим. Найдем наши настройки. Настройка. Здесь есть громкость, отображение. Нажимаем отображение. Нет, движение. Движение. Угу. Так. Ниже. Движение. Wake. Вверх. Жест. жест. Включить. Смотрим. Оп, выключились. И вот так включается. Да, работает неплохо. Ну вот, в принципе, короткий обзор мы сделали. Ну, вот такие вот часики. Сыну очень понравились. Я думаю, вашим близким, которым вы хотите сделать такой подарок, они тоже очень понравятся. Ну что ж, дорогие наши зрители, спасибо большое за просмотр нашего канала. Ставьте нам лайк, подписывайтесь. Ну, а мы, я так думаю, будем смотреть. Может быть, что-то у нас в обзоре будет еще новое. Спасибо большое. Всего доброго. Да, ссылочку на покупку вы сможете найти в описании. До свидания.